Весь апрель мы сидели в самоизоляции и пребывали в легком шоке. Мы вели жесткие переговоры с арендодателями, пытались... Договориться о смягчении условий по аренде, поскольку 4000 квадратных метров в Москве только в наших центрах, а еще есть партнерские центры, и у всех деятельность полностью остановилась. Мало того, в самоизоляции Никите, как нашему бессменному оператору, полностью запретили передвижение по городу, ведь его деятельность не относится к социально значимым, и поэтому он просто не может сейчас выезжать никуда и сидит в четырех стенах максимум, выходит погулять, Вокруг своего дома в радиусе 100 метров. Поэтому ближайшие несколько выпусков привыкайте смотреть на меня вот в таком вот ракурсе. Буду снимать себя сам, но молчание мы прервем. И начнем мы с очень интересного и нового для нас формата Zoom-интервью. И для первого такого выпуска мы пригласили очень интересного человека Ярослава. Ярослав запустил несколько лазертаг-площадок, также детский лагерь. И даже квест-комнату. Ярослав рассказал, как правильно подбирать персонал в лазертак, Как правильно находить площадки. Как подбирать аренду. Как вести жесткие переговоры с арендодателем. Как сейчас они выживают. Какие у них есть проблемы в условиях самоизоляции. Как простой интернет-маркетолог стал совладельцем нескольких лазертак арен А также совладельцем лагеря и квест-комнаты. Тогда этот выпуск для вас. Ярослав вам все расскажет. Ярослав вместе с Виктором, со своим партнером, занимается бизнесом. У них несколько проектов. Это Лазерта Клуб Бункер в Самаре. Это Квест Рум Премиум в Самаре. И это детский лагерь. Премиум смена также в Самаре. Помимо этого, ребята ведут блог. Блог ВКонтакте, который называется «О бизнесе, лагере и детских праздниках». Это блок не видео, это текстовый блок очень интересно, я сам его читаю Поэтому сейчас Ярослав присоединится к нам в Zoom И мы начнем наше онлайн интервью Поступила идея, собственно у меня эта идея витала И Александр, это один из владельцев сети портал, достаточно большой федеральной сети лазертагов Тоже изъявил желание поучаствовать в прямом эфире, в некой... Конференции всех владельцев лазертагов, арендных, неарендных, может быть просто детских центров. Если вам это интересно, пишите в комментариях. Предлагаем провести такую конференцию, обсудим текущую ситуацию, возможно какие-то наработки, переговоры с арендодателями, какие-то, может быть, ноу-хау, как вы проводите время простое, как вы выживаете. О, Ярослав добавляется. Приветствую! Да, приветствую! будем знакомиться. Меня зовут Петр. Я, честно говоря, собирался как-нибудь доехать до Самары, потому что тоже катаюсь по стране, смотрю лазертаги разные, соответственно, но в нынешней ситуации решил, что нам проще познакомиться дистанционно. Меня больше всего интересен как бы ваш опыт именно работы на внеаренном оборудовании, собственно, история, становление, что, как. Как это, ну, запускалось? Почему лазер так выбрали тогда? Ну, понятное дело, что интересно, как сейчас выживаете, какие-то может быть есть советы людям, которые тоже занимаются этим а, бизнесом подобным. Первый вопрос – это, ну, как давно вы открыли именно бункер? Да, соответственно, какие-то может быть самые интересные вехи в истории. Изначально я работал в компании по созданию продвижения сайтов, который, который владеет, владел мой партнер. Uh -huh. с которым мы сейчас, собственно, делаем лазертаг, uh -huh. То есть он был и есть моим, и имеется моим хорошим другом, а, и я его затащил работать в детский лагерь. Поскольку мы очень долго работали с детьми, а, и как-то в очередной день мы просто мы с ним как-то стояли перед работой, перед тем, как зайти, и заговорились, и он сказал, что вот его позвал, а, позвали помочь а, чисто в компанию лазертаг, которая у нас занималась... Работать чисто по школам. То есть они купили конструкции, закупили вот эти автоматы и договорились с ними, что так работает. Он говорит, вот это был бы неплохой вариант, типа как топ-заработка, типа mm -hmm. с детьми работаем, и тут не проседаем, и вот чисто по выходным заниматься этой темой. И я сказал, ну что, что тут обсуждать, давайте тогда просто сейчас берем деньги в долг, покупаем автоматы и разбираемся. В итоге мы таким образом и сделали а, и попали в не совсем ловкую ситуацию, потому что как выяснилось, ниша у нас в Самаре э, существенно была занята, и э, зайти в школу было не так-то просто. вот тогда себе э, сделали ООН ФСО, спортивную организацию, чтобы иметь доступ к этим самым школам. Э, получилось у меня со всеми моими навыками продажник, как это говорится, с четырьмя или с пятью школами, э, выхлоп из которых еле-еле покрывал какие-то маломальские рекламные расходы, и мы задумались над тем, что нам необходимо открывать площадку, то есть, чтобы оборудование не лежало в будни, и потому что мы взяли в кредит порядка 400 тысяч рублей, а понятное дело, что лазер так это далеко не популярная ниша, чтобы продать это оборудование за те же деньги, как и представляется возможно. И в итоге мы решаем открывать площадку, наш взгляд пал на какую-то парковку, мы ее начали рассматривать, но потом быстро отбросили за счет там, погодных условий. И поскольку у нас абсолютно не было никакого опыта, мы решили двигаться от идеи. Мы случайно наткнулись на бомбоубежище гражданской обороны, которое сдавалось. И, собственно, оттуда у нас название «бункер». Мы такие, о, крутая идея. И мы, собственно, не невзирая вообще на, на весь мрак и ужас, который творился на этой площадке, то есть там было порядка двух этажей вниз, само бомбоубежище серьезным, массивным. То есть там дизель-генератор стоял, вот все вот эти вот как вентиляционные шахты, но там не было никакого ни отопления, ни водоснабжения, ни туалета, вообще ничего. И буквально за две недели до нас там жили бомжи. Вот. То есть это прямо вообще просто самый кромешный оттуда. Мы сумели договориться на какие только смогли каникулы. То есть, поскольку также у нас опыта вообще никакого не было с арендой помещений под, данное, под данную деятельность. В итоге мы туда заехали, все на своих плечах выкинули, весь этот мусор, хлам нам, друзья, помогали туда таскать э, мешки с песком, э, красить стены, красить бочки. Все это было, все это больше напоминало не бизнес, а вот как... Э, как была у меня первая машина, и я вот тогда сам решил в ней пластик покрасить, uh -huh. и когда я все это покрасил, заморочился, мне в моем офсеры сказали, что ну, дорогой, это только в первой машине таким люди занимаются, потому что все последующие машины, которые будут, ты в них ничего трогать не захочешь. Что ну, это сказать, что бомбоубежище мы сделали э, в таком мрачном темном стиле, то есть у нас светодиодка полностью по кругу висела для Самары это было новшество, потому что все площадки, которые у нас были и вот только недавно начали под нас перестраиваться, то есть это все были, ну дспшки вот, так вот поставленные uh -huh. и собственно разукрашенные как-то, а вот мы прям заморочились. Даже мы сумели провести самый большой в Поволжье турнир по лазертагу. Uh -huh. То есть мы заморочились, причем без каких-либо существенных вложений. То есть я нашел 40 компаний-партнеров, которые нам предоставили, то есть все лично вот таким mm -hmm. опционам, которые нам предоставили сертификаты. Uh, все сертификаты были абсолютно разные, вплоть до uh, там, отбеливания зубов, uh, квестовых программ, пиццы, каких-то тайм-кафе, то есть сертификатов было просто куча, и куча было этих партнеров, каждый из которых сделал для нас репост, то есть это прям было, провел такая огромная работа. И у нас было порядка 36, что ли, команд. К нам приезжали даже ребята из Тольятти, вы наверняка слышали медведи. Да. Но они такие прям очень активные ребята, мы на них в первое время так сильно смотрели. Очень был такой интересный момент, который нас сподвиг. К развитию это просто ужаснейший арендодатель. Просто хуже арендатора и арендодателя я в своей жизни, в принципе, не знал и больше не видел. То есть это такой был человек, у которого постоянно возникали какие-то интересные идеи, которые он хотел реализовать за наш счет. То есть он говорил, и так, ребята, вам, значит, нужно запустить лифт. Там лифт какой-то сгнивший был. И он говорит, вот разберите дизель-генератор, чтобы и сдайте его на металлолом, на вырученные деньги запустите мне лифт. И это у меня такое условие. Потом говорит, у меня второе есть условие, чтобы вы дальше здесь оставались, а он увидел, что он хотя бы что-то маломальски прошло через пару месяцев. Mm -hmm. Вот, он говорит, ну, э, сынишку я своего к вам запихну, и вы его должны всему обучить. Что вы знаете, про лазерта, прочее-прочее. Mm -hmm. И какие-то вот еще, ну, куча куча вот каких-то идей было, плане для того, что э, вот от этой комнаты мне дайте ключи, я здесь теннисный слово поставлю и буду приходить играть. Ну, ну и в итоге мы доходим до того, что нам необходимо открывать вторую площадку, чтобы просто не зависеть вот от этого арендодателя. Проходим еще одно помещение, делаем там кардинально другую ситуацию, то есть мы заморачиваемся с деревянными конструкциями, э, пригласили э, хорошего приятеля, который плотник, на все руки, и вот он нам сделал там двухъярусные конструкции, на которые можно забегать, перебегать на другие, кучу лестниц, какие-то форты, вышки, то есть и все это разукрасили просто прям в шикарный милитарий цвет, то есть uh -huh. прям с пятнами, все как надо, все красиво. Площадка двухэтажная, то есть с одной лестницей, которую мы также заставили конструкциями, чтобы там дети не могли бежать на пролом, а именно змейки пробегать. Uh -huh. Вот, и начали там реализовывать сценарий на два этажа. Эта площадка, на удивление, прям стрельнула у нас, прям сразу. Видимо, здесь сложилось очень удачное местоположение в городе. Из чего мы сделали вывод, что местоположение очень, ну, играет колоссальную роль. Да? Мы рассматривали торговые центры, но поскольку у нас есть такая торговая центрах с мы решили туда не шоваться. Открыв эту вторую площадку, происходит два очень интересных события. Первое, то что мы в себя начинаем слишком сильно верить, uh -huh. что мы вообще тут короли ладжертага, и можем открывать сколько захотим площадок. И мы решаем открыть три площадки разных. Uh -huh. Очень удачно мы отказались от открытия одной, решили открыть две. Открыли одну в пригороде, то есть у нас есть ну, город Самара есть несколько пригородов, у него mm -hmm. таких, как, грубо говоря, застройщик, то есть Кошелев, Болгария и так далее. То есть это, грубо говоря, там, тысяч на сто, на сто пятьдесят. Такие большие микрорайоны. Да, да, да, все верно. Которые живут за счет как будто одного огромного mm -hmm. торгового центра. Одну решаем открыть там, и вторую еще одну В итоге та площадка, которая в пригороде прогорает, очень, ну буквально мы ее закрыли, сколько она у нас три года, три, четыре или пять месяцев что ли, mm -hmm. прожила, мы поняли, что у людей в пригородах э, недостаточно денег, прям, тем более, что микрорайон был молодой, э, и как мы понимаем, туда все переезжали по ипотеке. Mm -hmm. И mm -hmm. у людей, которые живут в микрорайонах, ну это мы такой для себя сделали, что у них есть Uh, такая особенность, что они готовы раз в год на день рождения съездить в город для ребенка в хорошее mm -hmm. заведение. То есть они, uh, для них это не как для людей, которые живут в центре, что они, я, например, не готов съездить, потому что шлиф в этот центр, который большой. Uh, и получается так, что там аренда была очень дорогая, то есть она чуть ли не в 2-3 раза была дороже наших за счет того, что якобы тут бизнеса мало, народу mm -hmm. много. Типа, открывайтесь, собирайте. Какая-то сомнительная Пару. логика. Это был не торговый да. центр? Нет, это было ага. частное помещение. Причем там вся коммерческая недвижимость принадлежала вот этому самому кошельку. Угу. То, микро... То есть он участникам не принадлежал. Угу. Вот. В итоге мы там закрылись, и площадка, которую открыли в вот она у нас функционирует до сих пор. И произошел второй интересный момент, когда я поверил в силу мысли, то есть это мы, как сейчас помню, сидели с Виктором, мой партнер. Uh -huh. Сидели с ним э, на семинаре бизнес-молодости, и нам говорят, э, возьмите листочки и напишите на них, э, зачем вы сюда пришли. Ну, я там пишу, там получить как, какие-то знания, нам еще uh -huh. что-то. Э, Виктор сидит, пишет свое, тут раздается звонок, мне звонит мой администратор, это была суббота. Звонит администратор, говорит, я пришел на площадку, у нас через полчаса игры начинаются, площадка затоплена кипятком. Я не могу понять, каким образом это может происходить, потому что у нас ни отопления, ни водоснабжения вообще ничего нет. Uh -huh. Просто вот, ни, ни труб, ни, ни, ни батарей. Мы, значит, срываемся с этого семинара, я говорю, видите, так и так, у нас прорвал трубу. Тут ведь начинает смеяться, я говорю, что такое, он показывает мне свой листок, и он на нем прямо только что написал, то, что нам нужен прорыв. Причем он буквально перед этим, на предыдущий день писал товарищу своему, еще одному, который у нас работает, что нам нужен прорыв, завтра мы идем на бизнес-молодость за ним. И в итоге мы его и получили. Вот, поэтому я сделал для себя вывод, что в обращениях ко вселенной необходимо быть очень не здоровым. Конкретно. Нужно обращаться конкретно. Да. да, в итоге мы приезжаем, действительно, вся площадка по в в кипятке, э, все стены мокрые, вся, вся площадка в пару в таком диком. Мы экстренно переносим все игры, которые там были, на недостроенную площадку. Uh -huh. uh, мы там прям экстренно, у нас там человек докрашивал какие-то конструкции, стены, что-то у надо, мы быстро всех туда переместили, всем заказали такси за свой счет, uh, отвели эти игры, и в этот день мы поняли, что это тоже знак, что нам пора прощаться с uh, вот этим арендарем. Это, мы говорим сейчас, это затопило бульки? Это площадка про дом вот. И, соответственно, мы в этот же день загружаем, выяснилось, что весь наш лазертак помещается в одну газельку. Ну, мы решили не вывозить ни шины, ни мешки с песком, ни почки. Все это оставили там. И в итоге мы оттуда съехали. Э -э, оплатив следующий месяц, буквально за два дня до этого, так ни с кого ничего не выбили. Поняли, что деньги в районе 60-70 тысяч рублей в бизнесе не возвращаются, потому что это считается неприличным у людей, которые занимаются арендой, или что это для них не особо деньги. Он сказал, что я их просто потратил. Вот. Ну и, соответственно, мы решили с ним больше не работать, оттуда мы сбежали, и с тех пор у нас э, функционировали вот три площадки на тот момент. Тогда мы поток... Чуть позже мы закрыли пошлив вот этот uh -huh. пригород, и открыли еще одну площадку по типу этого бомбоубежища, недалеко от того района, но уже не в настоящем бомбоубежище, а в вот таком очень большом в подвале. Mm -hmm. То есть, ну, у нас там два выхода, какие-то окна есть, которые мы закрасили тоже. То есть, и тематику сохранили, то есть, это темное помещение со светодиодами, шины, шины, шипов, и так далее. Вот. А, помимо этого у нас функционировала, ну, и функцион... должна была функционировать третий год, площадка в загородном парке. Mm -hmm. То есть, мы а, купили вот эти конструкции надувные, которые рассчитывали расходовать на школу. У нас mm -hmm. вот получилось, мы с ними начали тыкаться в детские лагеря. Конструкции оказались таким преимуществом, то есть мы за первый год, когда я этим занимался, когда мне этим было не лень заниматься, uh -huh. порядка четырех 5 лагерей мы объехали, то есть потому что, как выяснилось, большинство лазертак-компаний ездит по лагерям только с автоматами. Соответственно, эти конструкции у нас перекочевали из школы в лагерь, после чего мы поняли, что это тоже очень заморочно работать на это нужно отдельного человека. И мы договорились о летней площадке в загородном парке. У нас есть парк, там кафешки, всякие аттракционы. Mm -hmm. И мы, соответственно, договорились с одной из кафе семейных, возле которых мы ставили по наличию дня рождения конструкции. Клиент, значит, платил им за аренду беседки. То есть mm -hmm. это было как обязательно условие, было выгодные имена. И, и вот мы таким образом забивали часть выходных ну, в хорошую погоду. Если же была плохая погода, там буквально через два квартала, наши вот эта площадка, которую uh -huh. мы открыли второй а, Сделал я очень такой серьезный для себя вывод. Еще на момент открытия первой площадки, проработав там два месяца, мы поняли, что мы не можем конкурировать по лазер... так скажем, по услуге с другими лазертагами, потому что мы не являемся фанатами. Uh -huh. То есть я сам даже на данный момент играл в лазертаг ну раз в 15, может быть, за все время существования компании, на тот момент, когда мы открыли, я играл единожды, нам кто-то подарил сертификат, мы по заброшенному лагерю побегали с автоматами, вот я как-то не угу. горел. Но мы понимали, что то, что мы умеем работать с детьми, много лет мы этим занимались, и именно на это надо делать ставку. Угу. Поэтому мы перестали проводить лазер для взрослых, угу. перестали проводить какие-то вот эти сборные игры, ориентированные на взрослую категорию людей, мы поняли, что мы будем заниматься только детскими праздниками. И после чего мы начали делать упор, что мы не клуб, а мы агентство детских праздников. Угу. То есть, И мы натаскивали всех. То есть у нас на каждой игре мы тоже заметили такую существенную ошибку большинства клубов, которая заключается в том, что они, дети пришли, они им автоматы раздали, сценарий сказали, и дети бегают. И, соответственно, нет никакой работы с ребенком в процессе uh -huh. игры. То есть, есть максимум работы, который заключается в соблюдении безопасности, чтобы никто не поранился, еще что-то. То есть, это вот инструктор, который uh -huh. мы же начали натаскивать аниматоров. Я тогда сел и за неделю написал первый такой документ, ну, три организационные, так скажем, это была, были обязанности аниматора. Uh -huh. и я там прописал, то есть он вышел у меня порядка там 90 листов А4, и там я прописал вплоть до каждой фразы, то есть как необходимо встречать клиента, как какой сценарий проводить, в каких сценариях какие реплики говорить, Отдельный был большой блок по работе с детьми, то есть ребенок uh -huh. заплакал, ребенку страшно, ребенок не хочет надевать бандану, ребенок не хочет играть, ребенок подрался с кем-то. То есть все эти ситуации прям дословно до реплики я прописал, и мы начали вводить э, обязательный экзамен с компанией, то есть и мы начали готовить э, своих э, ребят, которые у нас вами на профессиональных аниматоров, а прописывая этот документ, исходя из опыта работы мажатых. У нас, получается, настолько там жесткий отбор этих аниматоров идет, который проходит там вот, вот такие вот просто круги до того момента, как он может работать. Mm -hmm. То есть это сначала он проходит собеседование в офисе, потом проходит собеседование с, с заместителем, потом проходит стажировку с каждым администратором, после чего он выходит четвертым э, сотрудником, то есть, ну, третьим аниматором. Mm -hmm просто смотрит. В этот момент он заучивает а перед первым знакомством с администраторами он выучивает инструктаж и игровые сценарии. Пока он работает третьим сотрудником, он выучивает весь документ, вот этот из 90 лицов, его необходимо mm -hmm. знать слово в слово, определенные части, все остальные своими словами. Все реплики ты должен знать дословно, mm -hmm. прямо вот как есть. Первое время принимал экзамен я, Лично, то есть и вот костяк, который сформировался, который знает это идеально, относится к этому правильно и с таким достоинством, что я знаю, умею и работаю с детьми, потому что насколько жестко там проводил экзамен я, что у меня там первые два раза никто не сдавал, а у нас с, с создачей экзамена идет повышение ставки, mm -hmm. повышение ставки идет с, с длительностью работы. Uh -huh. Вот, ставка такой, там, до 200, 230 или 40 рублей в час. Для региона. Вот. очень даже. Нет, но ну, у, нас, у нас сейчас есть люди, которые работают у нас два года. Uh -huh. То есть это люди, которые проводят за выходные порядка 20 детских праздников. То есть это человек, который непрерывно работает с детьми, и мы считаем, что если человек проработал у нас два года, то есть вот, последнее повышение ставки идет после двух лет. Uh -huh. Это вот как раз вот, там под 200 с лишним рублей. И мы считаем, что это абсолютно оправданно, потому что такого специалиста ты не найдешь сразу. Mm -hmm. То есть ты его даже сразу не выучишь. То есть это вот такой огромный такой отбор внутри компании и, соответственно, вот эти люди и едут работать к нам в лагерь. Mm -hmm. Мы просто задумывались над тем, что все-таки работа в лазертаге это такая работа для студентиков. А у нас люди подрастают вместе с нами и вот в этом году они сейчас заканчивают все университеты. И перед нами стоит задача, чтобы предоставить им полноценную занятость, чтобы им не было необходимости искать какую-то основную uh -huh. или дополнительную работу, потому что такие кадры слишком ценны для нас, которые мы просто взрастили ну через да. себя. И за счет вот этого компота, который из них получился на площадках, человек, который в него новый попадает, он либо быстро отсеивается, понимая понимая, каким образом принято работать здесь, либо вливается в коллектив. То uh -huh. есть это происходит уже сейчас очень быстро. И мы прям очень гордимся нашими сотрудниками в том плане, что э, мы уверены в каждом, что он работает с детьми. Он не uh -huh. ходит э, заработать деньги, он не ходит э, как-то попинать, он uh -huh. хочет именно поработать, покайфовать с детьми, и мы это вот очень велики. Это круто. Это прям очень крутая система. Надо взять на вооружение что-нибудь такое же придумать. И вот это оказалось именно той самой выигрышной схемой, как минимум у нас в Самаре, потому что все остальные проводят лазертак. Мы проводим uh -huh. детские праздники. А, конечно, сейчас я вижу, что компании переквалифицируются на детские праздники, но э, какую я могу сделать, что человек, который э, так горит лазертак игрой, то есть люди, которые вкладываются в оборудование, в разные uh -huh. снайперские винтовки бомбы, мины, еще что-то, они э, забывают самый главный момент, э, и это момент работы с детьми. Э, а мы делаем упор именно на него. То есть у нас до сих пор все автоматы одинаковые, мы не uh -huh. даем никакого выбора ребенку, потому что мы сделали для себя такой вывод, то, что большой выбор различного оборудования, он ведет только к скандалам. К скандалам, да, на площадке, и на самом деле это не добавляет какой-то такой вот, такого вот большого плюса, какой большой минус это приносит. То есть uh -huh. и мы первостепенно, то есть у нас есть даже такая установка администраторам, что мы не проводим игры. То есть самая главная задача это сделать так, чтобы всем понравилось. Uh -huh. То есть мы никогда не ведем счет, мы никогда не делим детей на жесткие команды и группы. То есть начинается все в группах, они учатся, потом занимаются там, там себя, группы миксуются, две команды, одна команда, и все обязательно заканчивается сценарием, где все ребята заодно. Uh -huh. То есть и мы, получается, раз, разбили вот этот игровой процесс на вот такие вот волны. То есть когда ты детей, грубо говоря, разжигаешь, uh -huh. потом успокаиваешься, и под конец они должны все сплотиться. То есть и под конец самое главное правило то, что все должны уйти довольны. Вот это оказалось очень удачным вариантом. То есть у нас есть клиенты, которые отмечали день рождения там, два года, три года подряд, uh -huh. приводили к нам кучу своих знакомых. Это, наверное, основной вывод, то, что если вы занимаетесь лазертагом, то это, конечно, круто, но если э, у вас преимущественно клиент это ребенок, то вы должны в первую очередь заниматься не лазертагом, потому что uh -huh детям э, в возрасте до 12 лет, которые являются, так скажем, ключевым клиентом. Ну, потому Да, гидроаудитория. Это... Да. Э, э, ключевая особенность в, так скажем, воспитании данных детей заключается в том, что они еще не умеют принимать конкуренцию. Они не умеют правильно выигрывать угу. и правильно проигрывать. И мы с вами занимаемся не воспитанием детей, воспитанием в детях вот этой особенности. Uh -huh. То есть это обязанность руководителей, секций, школьных педагогов, каких-то лагерных вожатых, но не компаний, которые занимаются детскими праздниками. То да. есть в детском дне рождения да, нет необходимости тебе ребенка воспитывать. То есть твоя самая главная задача сделать так, чтобы ему понравилось, его маме понравилось, и гости были домой. Это самое Вот это вот первая площадка в бомбоубежище? Это какой год, когда это все началось? Получается, у нас вот сейчас в мае нашей компании будет три года угу. с момента открытия той площадки и проведения первой игры. Девятнадцатый семнадцатый год, То есть, угу. есть первый в семнадцатом году, потом, собственно, второй это получается через сколько после первого? Вторую площадку мы открыли в августе того же года, ага. третью и четвертую открыли в декабре. То есть да. это мы по факту все четыре площадки открыли за год. Ну, то есть, достаточно быстро и, грубо говоря, взрывно. Когда мы заходили на рынок э вот, лазертага в Самаре, в WordState можно было заметить, что детский праздник в лазертаге было порядка 40 запросов в месяц. Поскольку мы занимались э я пять лет, Виктор там порядка 12 лет продвижением mm -hmm. сайтов, э, мы вкладывали очень большие деньги в рекламу, то есть и на данный момент рекламный бюджет наставляет порядка 200 тысяч рублей, mm -hmm. то есть это именно вложение в контекстную рекламу. Ежемесячно? Вот. И, да. На все площадки? А, ну, суммарно. Сумма, да, да. Mm -hmm. да, да, да, суммарно. Сумма. То есть, что мы тратим на лазертак по рекламе? Но на самом деле в эти 200 тысяч входит и контакт, mm -hmm. и Директ и AdWords. Uh -huh. То есть это не только Инстаграм. Мы вот до него не дошли, мы не только дошли. начали uh -huh. заниматься. Да, это прям такая боль... наша мозоль, в которую Тикток у нас Тикток вот сейчас дойдет. И получается, за два года мы смогли поднять вот этот запрос до 300 в месяц, то есть 40 запросов в месяц до 300. 6, и мы понимаем то, что другие лазертак-клубы отчасти, отчасти жили за счет нашей рекламы. Uh -huh. То есть клиент, который нам звонит, а у нас самый высокий ценник в городе, и клиент, который нам звонит, его не уст... все устраивает, но не устраивает ценник, он уходит. Uh -huh. И, соответственно, э вот этот момент раскачки мы поняли то, что еще очень-очень-очень много клиента, который, клиентов, которые не знают про лазертак в принципе. Uh -huh. То есть, по каким-то нашим представлениям, что вот порядка 70% просто даже не в курсе еще, что это такое. То есть, это на дан, даже на данный момент считается таким очень, очень неосвоенной темой для России. Uh -huh. Тут я соглашусь. Это... что это, это, Этот момент надо поднимать, потому что Uh, у нас операторы продолжают до сих пор убеждать, что это безопасно, uh -huh. что это вот как культа телевизора, что только пожужжит и прочее-прочее. Uh -huh. uh -huh. вот эти... uh -huh. А поскольку звонят про детские праздники в 95% мамы, это все очень такой щупетильный, ответственный uh -huh. клиент именно с точки зрения безопасности, потому что мама на это смотрит, как на войнушку, перестрелку, у нее в голове только пимбол. Uh -huh. вот. Ей ребенок... Несколько месяцев подряд говорил, что хочет с она очень сильно переживала, и решилась позвонить. И стоит ко всем клиентам относиться вот именно с этой позиции. Да, тут я согласен, по регионам это действительно так. В Москве немножко уже ситуация поменялась. Здесь люди, ну, уже в большинстве... Ну, Москва, можно сказать, не Россия. Это да, тут я соглашусь. Хотя на самом деле, вот когда мы начинали, да, там 5-6 лет назад была примерно такая же ситуация. И очень, очень много а, похожего. То, что ты рассказал, собственно, было и у нас. По поводу лестниц, то есть ты сказал, что была двухэтажная площадка, да, там не было места для разбежек, но вот по поводу лестниц, как с безопасностью, как боролись или не было проблем? Ну, э, у нас есть две, то есть две площадки, на которых есть лестница, то есть это вот э, на, на, на данный момент бомбоубежище. Uh -huh. Эта лестница, она порядка там 12 ступенек, она очень широкая и просто, ну, невысокая. Uh -huh. а, лестница же на площадке Альфа, которая открыта, второй, а там прям три пролета, один очень маленький, то uh -huh. есть это прям на второй этаж нужно собирать. А, на первой площадке ну, слава богу, у нас не было ни одного э, случая вообще какой-либо травмы на площадке. Была, был, был один случай, но он э, был в самом начале, вот как раз в этом кошлеве, и он был не в процессе игры, когда гости уже уходили. Mm -hmm. И, соответственно, там возле нашей площадки девочка упала. То есть, а так не было никаких, ну, ни одного травмированного случая травматизма. Mm. На площадке «Бункер» этот вопрос решен так, что один из инструкторов, то есть эта лестница является центром uh -huh. площадки, и один из инструкторов постоянно находится в процессе игры на этой лестнице uh -huh. и никуда не отходит. То есть они могут меняться, либо он может отходить, пока идет объяснение сценария, uh -huh. по командам, еще что-то, какие-то моменты, но в процессе игры один инструктор всегда находится на лестнице. Это прям обязательное условие для uh -huh. введения uh -huh. игры. На второй же площадке мы всю эту лестницу заставили перегородками, которые по ширине, наверное, ну, сантиметров 40. И получается так, что вот такой, например, у нас ширины лестница, угу. вот так вот одна загородка, и через метр от нее назад другая загородка, которая немножко перекрывает. И то есть даже если ребенок побежит и упадет, он упрется в эту перегородку. Uh -huh. То есть там и обязательно он должен бежать вот таким вот зигзагом. Uh -huh. И, соответственно, вся эта лестница сверху простреливается, там есть тоже амбразуры и защитные стеночки, которые не простреливаются. Когда он бежит, он может за них прятаться. Вот. И, соответственно, на большой лестнице мы решили этот вопрос вот таким образом, то есть, вот такими перегородками. Uh -huh. а на небольшой лестнице мы обязательно ставим, который за Я понял. Просто у нас в аренном лазертаге, ну, у нас двухэтажных арен нет, наших, но как бы мы, собственно, их не делали именно из-за того, чтобы не рисковать, ну, и плюс использования. То есть мы в основном находимся в торговых центрах, то есть у нас угу. за счет этого мы как бы используем там меньшее количество персонала, само, само оборудование гораздо более автоматизировано, чем оборудование, которое используете вы вне внеаренные. То есть у нас инструктор находится на арене, но мы обходимся одним инструктором на площадь в 300 квадратных метров. И именно за счет того, что мы исключаем просто вот эти вот места возможных травм, то как бы получается использовать меньше персонала. Мы просто задумывались и рассматривали варианты пандусов. То есть чтобы не лестница была, а очень пологий пандус. Но опять же, мы в торговом центре. Да. Да, и как бы потеря площади из-за пандуса очень большая. То есть мы прям теряем очень много полезной площади, поэтому пока не сделали. То есть я правильно понял, что, собственно, ну, к лазертагу как к лазертагу вы ну, достаточно холодно относитесь. То есть это бизнес, средство зарабатывания денег, средство проведения детских праздников. То есть, грубо говоря, при выборе там, оборудования вы не проводили никаких там маркетинговых исследований, какое лучше, какое хуже. Как, как вы выбрали оборудование? То есть на, Почему выбрали? Мы, С кем вы работаете мы авторит... сейчас? Мы сейчас, у нас есть два типа оборудования, то есть это э, АК-хищник и мпд uh -huh. 9 uh -huh. то, ну, есть... то есть это лазер -вар. Мы просто... Да, мы просто взяли лазер взяли самое популярное у них оборудование. Мы вообще не вникали ни во что, не проводили никаких исследований. Потому что единственное, с каким клиентским возражением нам приходилось бороться, это вот то, к чему приучили клиентов наши конкуренты, до, работающие еще до нас, это почему нет выбора в, mm -hmm. в автоматах. Все остальное детей не беспокоит, особенно когда начинают с ними работать аниматоры. Детям вообще все равно, из чего стрелять, mm -hmm. все равно как бегать, самое главное, чтобы в этом процессе они могли себя почувствовать в какой-то определенный. Ну, и, наверное, чтобы все работало, и у них все стреляло, и они попадали. Ну, да. То есть мы постоянно докупаем какие-то новые контрольные точки, эти ножи, угу. э, всякие бомбы, мины. То есть мы постоянно докупаем, и они очень радуются в этом плане. Сколько у вас на площадке оружия, и сколько человек максимум на арене? Ой, если бы я так прям точно знал... Ну, хотя бы примерно только... порядок. Максимум на площадке у нас играет, если рассматривать комфортную игру, то порядка 20 человек. Uh -huh. Были игры, когда было по 25, но это прям уже такая uh -huh. рубиловка мяса. Соответственно, оборудование у нас, ну, порядка 25 комплектов на каждой площадке, и есть еще резервные комплекты, которые там находятся. в офисе. Еще... Вот а, а резервный для вот уличной игры? Ну, это значит, потому что мы открывали же четыре площадки. Uh -huh. У нас было оборудование на четыре площадки. Соответственно, у нас осталось. Мы его сейчас вывозим либо в лагерь, когда мы в лагерь также uh -huh. очень активно делаем ставку на лагер так. А, то есть оборудование примерно на пять больше, чем максимальное чем количество игроков. игроков. Uh -huh. Да, потому что а, каким бы хорошим не было оборудования, ребенок всегда может уронить, может uh -huh. выпасть линза, может ее разбить вообще, то есть мы никогда никакие поломки оборудования не вешали на клиентов, uh -huh. то есть мы понимаем, что дети сюда пришли играть, и, соответственно, то есть ребенок сломал автомат, он там уронился второго этажа, что он сделал, мы обязательно у всех шлейки, которые держат, не разрешаем их снимать, uh -huh. Uh -huh. и, соответственно, просто ребенку меняется автомат, а тот потом когда-нибудь везет свой ребенок. Ну, то есть запас 5, 5 единиц. Да. Ну, просто тоже интересно, потому что ну, разные люди рассказывают о разном количестве запасов. То есть я знаю клубы, где, условно говоря, там 40 единиц оборудования, но они не запускают больше 20 человек, потому что э, перманентно там 10 всегда в ремонте, 10 всегда в запасе, 20 человек играют. Итого 40 комплектов. То есть у вас немножко другой опыт в этом вопросе. Ну, у нас, на самом деле, просто очень много оборудования, я даже сейчас не смогу сказать, сколько, может быть, порядка 100 единиц uh -huh. на три площадки. И самая ломучая хрень, которая есть, это э, возрождалка, как аптечка. Uh -huh. Вот это просто кошмар. У нас их штук 10-15 мы накупили просто потому, что... Uh, какие бы они ни были защищенные, дети бьют по ним со всей силы, uh -huh. как только могут, и поэтому там просто банальные датчики отламутся, uh -huh. а ты не можешь ее вскрыть там на месте. Мы потому что не мастера, то есть мы возим uh, в другой клуб, который является официальным представителем лазера Марса. Uh -huh. в вот. И мы просто поняли, что вот у нас много оборудования, оно у нас окопится пару недель, потом мы скопку везем, ремонтируем, привозим uh -huh. на площадку. По цифрам. Как, как вы на, относитесь к вопросам по цифрам? Ну, в смысле, какая, какая выручка, какие расходы? Насколько это закрыта у вас информация? Мы эм, поняли, что с одной площадки, при максимальной ее загрузке, то есть, на самом деле, как вы поняли для себя, что лазертаг это не высокомаржинальный бизнес. То есть это такой бизнес в удовольствии uh -huh. и. Примерно с одной площадки в месяц можно зарабатывать от 300 до 500 тысяч рублей. То есть 500 mm -hmm. это прям вот вышка максимум со всеми продажами, которые у нас есть. Это там, костюмы, квестовые mm -hmm. программы, э, гостевые комнаты, продление этих комнат, фотографы, э, там, пригласительные украшения гостевой и все, все, все. Вот это вот 500 тысяч — это прям вот максимальный максимум. Uh -huh. Вот. Получается, что, ну, оборотка порядка вот с трех площадок оборотка там миллион двести. Uh -huh. Вот. Так, такой порядок цен идет. Uh -huh. есть, из которых... расходные Из которых порядка 300, 350, ну, это я по всем трем говорю. Uh -huh. Порядка 300, 350 тысяч — это аренда, Порядка 200 тысяч – это реклама. Порядка 250 тысяч – это зарплатный фонд. Uh -huh. Ну и у нас есть, поскольку мы без пап-мам, то есть это кредиты это отдельная прям расходов, то есть uh -huh. у нас порядка 500 тысяч рублей, поскольку мы ну, ни разу за развитие, ни разу с момента основания компании не остановились. То есть uh -huh. мы каждый год вляпываемся в какую-нибудь еще одну хрень, вот. Мы так и не вылезли из кредитов, это у нас составляет такую существенную реформацию, uh -huh. мы там начинали с, с безумных кредитов под 27%, сейчас вам могут ошли под 11%, uh -huh. вот. ну, потому что мы на, на нашу ошку никто кредит ну, понятно, не давал. Ну, понятно, с нулем. Это, да, это, это все э, кредиты физлица, и, собственно, в этом вот, в процессе пандемии является самым большим и существенным. Я скажу, что и у ОООшкам никто никаких льгот и поблажек сейчас не дает. Ну вот, и, то есть, нам все арендодатели пошли навстречу абсолютно все, то есть, mm. нам оставили только коммуналку, за что им большое спасибо, но мы в очень хороших отношениях с арендодателями, то есть, мы ни разу не задержали платежи mm -hmm. себя все вовремя, никаких конфликтов нас не было, и нам оставили только коммуналку. С кредитами это прям вообще мрак, то есть, если мы понимаем, что это вот единственное, что у нас сейчас может 200. То есть мы э, как-то вот есть у нас такой фонд, который сложился благодаря и лагерю, и лазертаку. Uh -huh. На лагерь у нас сейчас больше упор Что благодаря э, этому у нас сложился определенный фонд. Э, так скажем, клиентских денег, которые мы не можем пока им вернуть. Uh -huh. э, мы выплачиваем зарплаты, э, но не потому что сказал президент, а потому что слишком ценим сотрудников. Uh -huh. Для меня каждый раз прям такая эпопея найма девочек в офис, которые на телефон. И это длится прям порядка двух месяцев. То есть буквально там вот, когда мы перевели, получается, у нас было две девочки, мы одну из них перевели на лагерь, искали одну uh -huh. замену э, ей. Потом вот недавно пришлось расстаться с черной девочкой, которая была здесь, и мы вот прям перед пандемией тоже искали девочку и нашли ее прям в тот день, когда мы распускали штат дома. домам. Uh -huh. вот, надеемся, что она у нас все-таки выйдет. И вот этот процесс найма оператора, это такой морально-эмоционально сложный процесс, потому что э, нанимаю операторов именно я, uh -huh. и здесь я для себя ввел очень сложную схему, потому что я понял, что в России на самом деле самая большая проблема это там, не правительство, это не, там, не налоги, не дороги, не дураки, а просто то, что у нас люди не хотят работать. То есть вот абсолютное большинство uh -huh. людей, которые ходят на работу, для них мечта заключается в том, чтобы как можно меньше делать, как можно больше получать. И, соответственно, для того, чтобы нанять одного оператора, я обрабатываю порядка полутора тысяч заявок. Самый первый этап мне очень понравился у Артемия Лебедева. Ну, вы ну, конечно. Вот. Он говорит: надо прислать письмо. Ну, вот вакансия написана, где-то uh -huh. в середине, ближе к концу, я пишу, что в теме письма надо написать зеленый квадрат. Это просто потрясающе работает, потому что ты отсеиваешь сразу процентов 70 uh -huh. тех, кто даже не прочитал резюме, а просто вот откликнулся, тебе отправил, типа, ну мне насрать, вот, типа пойду, не пойду. Вот, и соответственно я просто на Headhunter пишу, что обязательно в отклике указать страницу ВКонтакте свою. Uh -huh. И страница ВКонтакте это прям обязательный атрибут, который необходимо сейчас просматривать, то есть социальные сети это прям лицо человека. Uh -huh. Если там у него вот как я там каких людей повидал, если там какие-нибудь могильные кресты, или вот один парень мне запомнился, он пришел работать в компанию с детьми, аниматором, и у него в статусе написано вышел я уже туманом что-то вынул травку из кармана, что-то пыхнул, и опять, что-то мама ушел, что-то в этом духе, думаю, боже, да ты бы хотя бы посмотрел, с какой страницы отвлекаешься. Вот, с сети ⁇ это прям обязательная тема, которую нужно смотреть. Uh -huh. Это прям первое, на что обращаю внимание, потому что если человек неадекватный в социальных сетях, он неадекватный и в жизни. Человек присылает ссылку вконтакте, причем в резюме указано то, что собеседование будет проходить два этапа. Uh -huh. Первый этап, то есть человека, который прислал мне ссылочку на контакт, я прям со своей личной страницы отправляю ему текст, что так и так, первая часть собеседования заключается в том, что вам необходимо зачитать часть скрипта uh -huh. и отправлять часть скрипта, который человек просто надиктовывает на голосовое сообщение. В этом случае я... Куча народа отсеивается просто потому, что не готовы ничего присылать. То есть, uh -huh. они там все прочитали, были готовы, тут они не готовы, еще 50% садославшихся сливается. Часть присылает, но здесь мы э, понимаем, как человек отнесся к, к надиктовке, то есть, либо человек прислал вам сразу в личку, вот так надиктовал, uh -huh. на АБУ. либо видно, что сообщение пересланное и видно, что человек готовился, uh -huh. диктовал, читал, старался, и переслал вам уже хороший вариант. Здесь мы смотрим также на дикцию, на понимание текста, как он расставляет акценты, э, насколько голос э, подобает общению с мамой, uh -huh. потому что, уже говорил, 95% — это мама. После чего происходит второй этап собеседования. То есть человека, я, из тех, кто вот э, мне понравился по социальной сети э, и по голосу, по подаче, я приглашаю в офис. Э, и, соответственно, в офисе идет э, больше банальный разговор, как как вы, кто вы. Uh -huh. то есть здесь ты смотришь больше на какие-то социальные навыки человека, да? я не провожу каких-то сложных тестов, я смотрю, как человек вошел, как он поздоровался, как он был одет, как он сел, как он себя вел, как он отвечал на вопросы. Очень важный момент это где человек работал до этого, потому что детская сфера, здесь надо понимать, что у нас, например, сразу отсеиваются люди, которые работали в так называемых лохотронах, то есть это всякие бывшие зв... звонильщики-коллекторы, uh -huh. бывшие такие бинго которые разводили клиентов на бабки. То есть люди, которые готовы зарабатывать деньги не так совсем будет. честным способом, да, я с ними не готов. Работать. После чего идет стажировка. Стажировка идет два дня, и по ней все более чем понятно. Первый день 2 часа, второй день 4 часа. Первый день человек приходит, ты смотришь, насколько он вовремя, не вовремя пришел, как он также выглядел, опоздал, не опоздал, как выучил скрипт к этому uh -huh. моменту. А, то есть скрипты у нас также все прописаны досконально вплоть до вопросов клиентов дополнительных. Uh -huh. Соответственно, эти два дня ты смотришь, если все в порядке, он выходит на неделю работы первым сотрудником, но с учетом контролирования его вторым сотрудником. Uh -huh. То есть имеются девочки. Она с ним сидит неделю, и вот за эту неделю окончательно все становится понятно, но до этой недели из полутора тысяч человек доходит два-три человека, из которых ты, собственно, уже и выбираешь. Uh -huh. вот, этот, вот этот процесс, он длится порядка двух месяцев, но в итоге ты подбираешь максимально человека. А, ну еще такой момент тоже, который сделали для себя в самом начале, это если человек подходит по всем критериям, он все сделал идеально, правильно, все говорит, все потрясающе, но вот ты с ним общаешься, и тебе просто что-то некомфортно, вот что-то в твоем биологическом ощущении этого человека, что тебе как-то неприятно, некомфортно с ним общаться, он вот на тебя, как личность, не производит что-то, а тебе необходимо с ним работать, его нельзя брать. Угу. Потому что ты с ним не сможешь работать. И вот, и вот этот фактор, на который необходимо смотреть на самом деле сразу, то есть если банальный человек неприятен, как человек, то лучше его и не мучить всеми этапами собеседования. Угу. Да, тут я абсолютно согласен. Вот. В такую Это ситуацию. тоже такой процесс. Да. Классная система. Очень здорово. А, а сколько получается. человек работает сейчас? То есть ни, никого не уволили, все, все остались, все пока работают? Да, все остались, Ну у нас как получается? Мы, проработав вот первый год в Лавертаге без лагеря, мы поняли, что мы очень скучаем, что это большая часть нашей жизни, и мы начали делать свой программный лагерь. То есть, грубо говоря, выкупаем путевки у лагеря uh -huh. по их цене, надбавляем свою стоимость, берем своих вожатых, делаем свою программу. Мы, значит, занялись этим, поскольку считаем, что у лазертага а, лето это не сезон совершенно. Согласен. А, вот. И это сделали для того, чтобы как раз не, не сильно проседать вот в этот летний период. Угу. Да? После чего занялись и каникулярным лагерем, то есть потому что это просто очень крутая тема, настолько близко и интересная, да? Вот. И соответственно через два года открытия лазертага, мы еще решили открыть детские квесты. Uh -huh. Но здесь мы, скажем так, есть, обосрались прямо максимально, то есть квест у нас не зашли из, из количества человек. А, ну и в общем там просто долгая история, то есть мы потеряли на квест порядка там, двух миллионов, которые в него вложили. То есть мы его тянули на себе как лямку целый год и все-таки uh -huh. вот решили его закрыть. Слава Богу, что мы его закрыли вот в декабре того года, и mm -hmm. он не залез вот за пандемию, потому что сейчас была бы с ним вообще жопа. Вот. И получает так то, что вот э, со, количество сотрудников, которые были способны обслуживать вот все эти направления разом, то есть они на самом деле у нас и сохранились. То есть у нас э, что мы имеем сейчас? Это у нас есть офис, э, три площадки, и получается, на каждой площадке есть администратор uh -huh. и есть два аниматора, которые работают с детьми. Соответственно, их администраторов не три человека, а аниматоров не шесть человек. То есть uh -huh. есть еще запасной э, штат. У нас э, зарплата складывается исходя из количества часов отработанных. Есть приоритет сотрудников, которые выстраивается исходя из количества времени, которые человек мог работать, uh -huh. исходя из заслуг внутри, внутри организационного рейтинга. И, соответственно, вот, есть там порядка 15 человек, которые проставляются, исходя из приоритета, на площадке э, на работу. Вот эти вот 15 человек — это вот те, кто обслуживают три площадки. То есть это администраторы и аниматоры. А ну uh -huh. еще осталось. Офисный же штат у нас состоит из двух девочек-операторов. Которые работают два через два по 12 часов. По одной. Да, угу. по одной они занимаются именно лаз... бронями в лазертаг. У угу. э -э них в обязанностях, ну и, соответственно, брони и На каждый из них три звонка: то есть, это прием заявки, звонок перед игрой и звонок после игры. Угу. Э -э соответственно, введение всех таблиц то есть по переносам, по назначению сотрудников. То есть, э -э есть э -э руководитель ну, то есть, грубо говоря, наш заместитель, который занимается проставлением всех этих сотрудников, то есть он является таким связующим звеном офиса и площадок. То есть mm -hmm. э, он контролирует процесс проставления брони, процесс проставления сотрудников, он все сам делает, назначает, э, дополнительная работа ведет, и так далее, там, уборки, площадки, еще что-то. Есть девушка-контентолог, которая занимается чисто ведением групп, написанием постов, ведением... Instagram. Классное слово, я такого раньше не встречал. Контентолог. Контентолог, да. Вот, это мы переняли у компании по созданию сайтов, то есть мы поняли, mm -hmm. что это неотъемлемый человек просто в организации, потому что э, писать посты надо каждый день. Если э, вести активность, помимо постов нужно постоянно, mm -hmm. то есть люди могут э, скучать. Если ваша группа поздравляет с 23 февраля, 8 марта и днем там, не знаю, и Новым годом, помимо этого выкладывать смотрите, у нас игры прошли, ваша группа вообще нахрен никому не сдалась. Просто. То есть, обязательный человек, который следит за вот этим вот градусом интереса внутри группы, который mm -hmm. э, смотрит на то, чтобы людям было интересно участвовать в конкурсах, чтобы это не было типа, сделай репост, получи игру в лазертак". Это прям параша. Вот, соответственно, мы делаем очень большой упор на ведение групп, то есть вы можете прям посмотреть наши uh -huh. группы, мы считаем их прям эталонными по ведению сейчас, uh -huh. ну и соответственно, как мы видим, очень много компаний по в нашей необъятной стране считают так же, и поэтому берут наши посты, на которые мы периодически жалуемся. Ага, какие. Да, вот. И, соответственно, есть еще одна девушка-администратор, которая работает 5 на 2. Она э, больше находится в лагере, нежели в Лазертаге. Mm -hmm. То есть она занимается обработкой брони э, путем к лагерь, Но при этом на ней еще висят хознужды. То есть это заказ э, расходников, э, всяких шариков, моющих mm -hmm. средств. То есть она, грубо говоря, собирает комплект в офисе, Uh, заместитель смотрит, чтобы в офисе всегда был комплект и на площадках был комплект, то есть у нас, грубо говоря, два комплекта полностью сейчас лежат. Uh -huh. И uh, он назначает администраторов, которые перевозят вот эти вот комплекты uh -huh. из офиса на площадке, она следит за тем, чтобы это все было в офисе и чтобы на площадках расходовалась рационально. Uh -huh. То есть по факту штат вот такой. Из условно дополнительных услуг на площадках uh... Есть только вот э, все, что связано с праздником, то есть это какие-то шарики, оформления, соответственно, но ну, там никаких напитков, э, кухни, ничего такого. Нет, напитки есть, то есть это мы работаем с PepsiCo, э, то есть это стоят холодильники с напитками, но, конечно, это не графа заработка, это чисто вот, чтобы клиенту было комфортно в случае чего. Основной дополнительный заработок идет с гостевых комнат. Uh -huh. То есть у нас на каждой площадке по две гостевые комнаты, на одной их три. Ну, соответственно, мы туда переместили вот квест, часть квест рума который закрыли. Uh -huh. То есть обязательно две гостевые комнаты, они обязательно всегда должны быть заняты. Это продление гостевой комнаты, дополнительный заработок также это камуфляж. Uh -huh. То есть у нас идет там по 40 рублей на участников и не по бесплатно. И фотограф. А, ну помимо этого, да, также украшение шариками, сервировка стола цветной, вот этой Ну, uh -huh. пригласительный, но это тоже такая уже редкость. Что-то еще было. сейчас вспомню. Ну, какие-то а, уже... квестовые, квестовые программы, uh -huh. да. Ну, которые вот... идут допуск, То есть на каждой площадке есть свои тематические квестовые программы, ориентированные на тематическую площадь. Какие-то партнеры по кухне, по кондитерской, ничего такого нет? Люди просто приносят все с собой? Мы сотрудничали с пиццериями, но здесь мы заметили такую особенность. Мы успели поработать из Додо, из Паппей Джонс, из Доминос, из ЕС Пицца. Поняли, что работать в этом случае можно только с Додо. Угу. хуже, чем Папа Джонс, я представлю себе, не могу. А, да, мне кажется, я видел пост в блоге про да, Папа да. Джонс. Да, это... я излил, излил свою душу в нем. Да. Согласен. Вот. И здесь есть один ключевой момент. Почему нельзя ни с кем... Ну, можно, но осторожно партнериться, потому что любая ошибка в пицце, в доставке, это получается для клиента ошибка не пиццерии mm -hmm. вашего партнера, ошибка ваша. Yeah. То есть и э, пицца опоздала, осадок остается на вас, а не на пиццерии. Yeah. Поэтому мы пришли к тому, что мы там работали по промокодам, что-то до-до-жадничем нам вообще никакого процента не предоставлял, несмотря на то, что мы продавали больше 300 пиц в месяц. Uh -huh. Вот, нам ни копейки с этого не, не перепадало, мы начали работать там с папой Джонсом, он нам обещал какие-то копейки, копейки, в итоге ничего не заплатил. Мы поняли, что пиццерии такие шлюшные ребята работают, вот, и сделали такой вывод, что хотите заказывать пиццу, заказывайте, мы к этому отношению не едем. Uh -huh. То есть приносите все с собой, вот хотите, напитки на площадке есть. Я понял. Ну, у нас тоже очень похожий опыт, мы когда открывали первую площадку, у нас не было кухни, мы сотрудничали с соседствующими ресторанами, и вот как раз Чуть что, сразу мы виноваты. И как бы, ну, мы пришли к другому выводу. Мы стали открывать свои кухни в своих центрах. Вот. А, да. ну, это, это, это, это слишком серьезно. Да, это, это, конечно, помогает. Но в какие-то моменты сейчас, например, у нас э, запас из четырех кухонь в морозилках. И, ну, едим сами, раздаем персоналу потому что ну, я, Просто, как я понимаю, это, мы тоже думали над темой открытия пиццерии, то есть кухня полноценная, как мы выяснили, на детском празднике не нужна, mm -hmm. на детском празднике нужна пицца. Это вот прям самое основное, что покупают. И мы сделали для себя вывод, что если, мы, если бы мы решили открывать пиццерию под обслуживание площадок, то пиццерия должна быть отдельным, отдельно стоящим бизнесом, который mm -hmm. обслуживает себя полностью сам, а приятным бонусом является то, что мы из этой пиццерии доставляем пиццу на площадки. Uh -huh. То ну, есть да. не сделали для себя такой вывод, поняли, что мы с этим геморрой здесь не готовы и не открыли. У нас вот подобным образом работает кондитерская. То есть у нас есть своя кондитерская, которая работает как просто кондитерская и в центре поставляет тортики на детские праздники. Таким образом получается, что мы как бы и там, и там зарабатываем. Я правильно понимаю, то есть сейчас есть лазертак, получается, две площадки работают и лагерь. Лазертаг и лагерь, все верно. Да. В Лазертаге работают три площадки. Вот я только что вернулся на конференцию с вами с закрытия одной из площадок. То есть, да, мы как раз закрыли вот эту космическую площадку, потому что поняли, что... Ну, она просто находится в таком месте, то есть, если все другие площадки, они находятся как-то не на первой линии, она находится там практически на первой линии, У -у -у. там все плитка цивильно, максимально красиво, то есть, аренда там дорогая, а площадка маленькая. Mm. То есть там порядка 250 метров всего игровая площадь. Играют максимум не больше восьми детей одновременно, mm -hmm. максимум 10. Вот. И mm -hmm. аренда mm -hmm. точно такая же, как на другой площадке, которая у нас тысячи квадратных метров, играет 20 человек разом, но это вот бомбоубережье mm -hmm. ну, в подвале помещений. И мы просто поняли и посчитали, что даже если вот сейчас кризис закончится, то есть мы вообще э, каждое лето возвращались к этому обсуждению, что летом однозначно эта площадка работает в минус, uh -huh. а, но в разрезе года работает в плюс. Uh -huh. И вот мы каждый раз сомневались, мы поддались с арендодателем, говорили, дай нам ну, на такие летние каникулы по снижению. То есть мы-то сидим, всегда платим в uh -huh. он прям вредничал, на уступку. А сейчас получается, что если мы вот сейчас. То есть он нам дал каникулы вот на время пандемии, то есть мы делали угу. только коммуналку, но мы поняли, что если даже сейчас это все заканчивается, то а, ближайшие, пол, ближайшие полгода, наверное, то есть учитывая еще, что у людей денег нет, что мы вот две площадки сможем забивать, три нет. Угу. И вот мы, соответственно, сейчас все вывозим в подсобку на другую площадку. Все оборудование, все конструкции и так далее. Грустненько. Вот мы сейчас тоже считаем, потому что я боюсь, что нас тоже ждет что-то подобное. Просто наши арендодатели, они больше и страшнее, и они пока тянут время, ждут. Ну, для понимания, два из наших центров находятся в Вегасах. Пока никаких скидок своим арендаторам не дали. Вообще. С какого числа остановилась деятельность в Лазертагах? Ой, если честно, не вспомню. У нас объявляют... Э вот это, что все закрываются, с понедельника мы обзваниваем всех, говорим либо в эти выходные, либо неизвестно когда, часть людей перенеслось, мы эти игры отвели, закрыли, и соответственно, вот с какого получается. Просто, когда ты сидишь на самоизоляции, ну, настолько идет время, я даже не знаю, какой сегодня день. Лагерь у нас слетела весенняя смена, семейная смена слетела, в том году, в весенней смене у нас участвовало 18 детей. Угу. А, в эту смену в весеннюю должно было приехать 67, то есть это рост за год больше, чем там в три раза, угу. и это прям было такое существенно крутое достижение. И в итоге она, причем, э, это самый большой размах между сменами с зимней до весенней, угу. и, то есть и вожатые такие уже прям сидят, мы хотим ехать. И клиенты такие, мы уже прям заждались, и получается такой классный плацдарм для лета, потому что весенняя смена коротенькая, то есть там 7 mm -hmm. дней, и новые клиенты такие ее берут, чтобы посмотреть, что как лагерь, и отправить, если понравится, летом. Mm -hmm. И, соответственно, ну, все вот это просто отменяется, мы все это дело возвращаем, переносим на летние смены и так далее, то есть вот. По лагерю, да, самая обидная ситуация. То есть сейчас никакого дохода нигде нет? Или вот направление диджитал-агентства, оно еще существует, вы в, него, в нем еще работаете? Ну, это направление, я просто не могу про него рассуждать, потому что я в нем не работаю. То есть mm. там владелец, свитер, который мы в mm. они вот начали работать, но как понимают, там дела максимально плохи, точно так же, как и везде. То есть тоже клиентов нет, то есть мы сейчас не тратимся на рекламу. Mm -hmm. Нет, ну это, думаю, это понятно, но это... ну, я просто к тому, что условно... Ну, у них все плохо, но я про них не могу сюжать. Угу. У нас сейчас вообще нет никакого дохода. Ну, то есть ноль. У нас есть какая-то подушка, да, которую мы подготовили под раздачу кредитов, под возврат клиентам под зарплатный фонд. И, соответственно, чтобы нам просто было, что есть. И, соответственно, мы просто сидим. Ну, мы проводим сейчас онлайн-лагерь. Через... Угу. Ну, мы его проводим абсолютно бесплатно в рамках в рамках поддержки родителей, и детей, uh -huh. которые сидят дома уже такое количество времени, потому что я так понял, что в моей жизни школьной не было больше трех дней, чтобы я дома просидел. Uh -huh. Типа, даже больше двух не было. И а чтобы уж сидеть месяц, я представляю, насколько тяжело и приходится заново учиться, общаться внутри семьи, людям, у которых папа, мама, двое детей. И Еще вот бабушка, они, завесок. Да, еще бабушки, которые привыкли общаться друг с другом, но ну, максимум 4-5 часов в неделю, uh -huh. там, потому что я разбегаюсь по своим делам, а тут они сидят вместе, я представляю, насколько сложно. И вот поэтому мы проводим прямые трансляции с вожатыми. Uh -huh. То есть я под гитарку с детьми пою, сегодня вот у нас будет 8 часов по Самаре мастер-класс по рисованию от художника, uh -huh. который у нас мастер-класс проводил вчера там всякие. Зарядки танцевальные проводились и так далее. То есть это чисто в, в рамках, в качестве поддержки клиентов и взаимосвязи с ними. Потому что мы понимаем, что лагерь оцифровать нельзя. Mm -hmm. И любая песня про онлайн-лагерь, это все хрень. Это, так, ну, это не работает. Mm -hmm. Можно учить английский, я предполагаю. Можно а, научить детей онлайн там даже, может быть, рисовать. Ну, там считается, uh -huh. математика, русский, все эти вот а биология, да, это можно, но дружить детей, ну да. научить нельзя. Вот, и поэтому мы не видим смысла развиваться в сторону онлайн-лагеря. То есть это uh -huh. бессмысленная трата силы. Да, мы согласен. То есть получается, что в графе доходы сейчас ноль, в графе расходы зарплаты, э, с арендой хорошо, что ничего и кредиты. Да, зарплаты, кредиты, ну и по мелочевке реклама. Mm, ну, то есть, какая, -то то есть какая -то, реклама содержание какой-то активности в группах, чтобы mm -hmm. это все совсем не просят. По кредитам сколько, какая сумма в месяц тратится? Ну, порядка 200-250 тысяч. Солидно. Существенно. И какие прогнозы? Как думаете выходить? Как думаете, как надолго это все? Что вообще ждет? Mm. Ну, мы просто, как скажем, общаемся в нескольких кругах. Mm -hmm. То есть, первое — это большая конференция владельцев детских лагерей mm -hmm. в Телеграме. А, второй круг — это такой круг предпринимателей. То есть, у нас чисто по которые там куда выше, чем мы. То есть, есть mm -hmm. через одно рукопожатие там и долларов, и миллиардеры, конечно, с которыми лично не общаемся, а, mm -hmm. там, через одного нам что-то передают. Вот. Прогнозы куда более чем плачевные, то есть, понятное дело, что все это залезет на лето однозначно. Uh -huh. Мы просто надеемся, что не затронет август, потому что на август у нас полностью продана смена в Крым для постоянных клиентов в лагере. То есть, uh -huh. это там тоже едет порядком 340 детей. То есть, это именно вот те дети, которых мы прямо отобрали, которые заслужили эту смену, уже все предоплачено, uh -huh. оплачено в лагерь предоплата также в Крымске внесена. А, лазертак, ну, здесь очень надеемся на, на то, что рано или поздно сейчас с кредитами что-то у нас как-то подвинется, uh -huh. ну, и что арендодатели будут идти навстречу, потому что не думаю, что они кому-то смогут пересдать, да, тем более такие помещения, которые арендуем мы. Uh -huh. вот. Я думаю, они будут так вынуждены идти нам навстречу с неохотой, но как есть, ну, как-то идти. Вот. И думаю, что, ну, ко второму месяцу лета, к июлю uh -huh. как-то это все дело разрешится. Но ближайшие два, я думаю, тем более учитывая тенденцию других стран, учитывая тенденцию у нас, что рано или поздно мы дойдем до ЧС, uh -huh. рано или поздно, то есть там может быть через пару-трех недель. Вот. А сейчас... Ну, как-то ищем возможности. Вот про TikTok заговорили, то есть uh -huh. есть такой момент, чем мы можем похвастаться. Чуть раньше начала свое чем он порядка, там, полутора месяцев назад. Uh -huh. ну, но как-то это направление у нас прямо очень идет. То есть могу uh -huh. похвастаться, у меня сегодня будет 100 тысяч человек, подписанных Круто. на меня, и 1 миллион лайков. Ну, там мы идем такие образовательные, образовательный канал для родителей, которые, собственно, мы планируем развивать в образовательные семинары для родителей по педагогике и, соответственно, коррелировать их с продажей путем к лагерям. Вот. То есть у тоже... это не только про смешные дурацкие видео. Ой, это такое сейчас огромное заблуждение у всех тех, кто как-то туда зашел. На самом деле там огромное... То есть я помимо того, что э, как-то набираю там подписчиков, общаюсь с аудиторией, провожу, ну я в день записываю порядка двух-трех роликов, mm -hmm. минутных, э, про то, каким образом правильно взаимодействовать с детьми э, с mm -hmm. точки зрения родителей. Э, я через ТикТок, поскольку там еще небольшое количество блогеров, которые так активно ведут какое-то mm -hmm. направление, я уже познакомился с разными людьми, вот ездил к вам в Москву э по пообщаться с видеооператором, которым я познакомился в ТикТоке, то есть uh -huh. э парень очень круто монтирует видео и про это ведет свой канал. И, соответственно, я понимаю, что это охренительный просто канал для старта сейчас, в который очень легко войти на одном энтузиазме, uh -huh. э то есть без каких-либо вложений в рекламу, как, например, заработать 100 тысяч в инстаграме это очень да, без денег нереально да и э, прикол в том что подписчик в тиктоке равен подписчику в инстаграме просто это еще не понимают mm -hmm. то есть это такие же мамочки которые подписаны на нас в лагере mm -hmm. это точно такие же дети которые которым интересен формат лагеря которым интересен язык которым mm -hmm который постоянно спрашивает, где она нас посчитает, то есть мы там ищем ссылки. Вот, то есть это очень-очень это крутой и динамично развивающийся канал, поэтому через вот такой у меня прогноз, что в конце этого года он туда войдут уже достаточное количество больших игроков с большими деньгами, uh -huh. и поэтому те, кто не успеет войти в TikTok до конца этого года и заслужить там первые десятки тысяч подписчиков. Уже и не зайдет туда, да? Их ждет такая же участь, как заходить сейчас в Инстаграм. Очень быстро все развивается в этом мире. Очень быстро. Ну, оптимизма не теряете насчет ситуации? Ну, оптимизма теряем, как скажем. То есть все, что было потеряно, вот раз назад, поэтому... На данный момент за деньги мы как-то уже и не переживаем, мы больше всего переживаем за коллектив, который собираем на протяжении трех лет, то есть поэтому сейчас максимально стараемся их поддерживать именно вот каким то денежным фондом, как-то не распустить вот эти сумасшедшим трудом нажитые кадры, если эти люди сейчас пойдут работать в пятерочку или в доставку, которые сейчас работают, там будет, конечно, очень обидно uh -huh. это делать, терять. Вот, поэтому думаем, что рано или поздно все будет прекрасно. Сначала думали на тему бума, который случится после того, как родители насидятся с детьми дома, но понимаем, что за время пандемии ни у кого денег-то особо не будет на лагерные путевки, на игровой в лазертак, поэтому стоит полностью пересматривать послепандемийную ценовую политику которую стоит прям будет существенно уменьшать и также заново потихоньку возвращаться на те позиции, на которых она была. Сейчас. Да, да, тут я абсолютно согласен, тоже сейчас думаем не только даже ценовую политику, но и сам формат предложений, то есть у нас как бы, ну наш подход это комплексные праздники, они очень похожи на ваши, да, то есть это не только лазертак, это еще аниматоры, ведущие, они в костюмах, это бронирование либо банкетного зала, либо зала в кафе, то есть все вместе и соответственно за счет этого как бы, ну чек выше, чем средний по Москве, потому что туда все включено, грубо говоря. Соответственно, сейчас я понимаю, что надо пересматривать эту историю, там, возможно, уходить в какие-то а, расчеты цены от количества человек. То есть у нас, например, не зависит количество от цены. То есть у нас там, детский праздник стоит там, условно в будний день 13 тысяч рублей. Да, соответственно, но человек на этом празднике может быть сколько угодно, и цена никак не изменится. Вот, соответственно, сейчас будем как-то думать и пересматривать всю эту историю. Будем, будем изучать. Но, конечно, наша самая большая головная боль – это аренда. То есть у вас это очень большой плюс, что вам все пошли навстречу, и сейчас вы ее не платите и не накапливаете. Мы ее тоже сейчас не платим, но пока документов на руках нет, мы ее, может быть, накапливаем. Поэтому вот будем, будем смотреть. Если нам навстречу не пойдут в ближайшие дни, то будем, значит, закрывать по одному. Потому что, да, прогноз... Прогноз у нас похожий, что в мае мы сидим точно по домам. Ну, соответственно, как будет дальше, будет видно буквально на этой, и на следующей неделе, в зависимости от количества выявленных. Случаев. А по кредитам у вас какая ситуация? Ну, здесь как бы ситуация получше. У нас банковских кредитов на организации почти нет. Да, Есть кредиты, которые там на мне лично. Я их там брал условно прошлым летом, потому что... Там тоже были свои нюансы, когда мы. Это даже позапрошлым летом было, когда, не знаю, как на вас сказала зимняя вишня, пожар да. зимняя вишня. Но на нас он сказался капитально, потому что мы в торговых центрах, люди почему-то решили, что все торговые центры нарушают правила пожарной безопасности, и поэтому они не стали в них ходить. А пожар в зимней вишне был 24 марта, 25 марта. А мы открыли Вегасы 1300 квадратных метров 24 марта. То есть мы открылись, и мы полгода сидели без людей, потому что люди боялись. Хотя вложение в пожарку, ну просто чтобы имелось представление, это 2,5 миллиона были на этот, на этот проект. И люди нам звонили, говорили, ах, вы в торговом центре, нет, мы к вам не пойдем. Мы пойдем в подвалы, в бункеры, там с пожарными системами все гораздо лучше, чем в торговых центрах. У нас были даже такие случаи. Учитывая, что вот мы открыли ее там в марте, да, мы потеряли апрель-май, а потом лето, лето было теплое, и в итоге как бы мы не успели ну, запустить ее нормально из-за пожара. То есть мы потеряли вот эти два месяца, а в лето уже к нам никто и не пошел. И мы вот в тот момент очень сильно просели, то есть тоже мы открыли два, две площадки сразу, по финансам очень сильно просели, проели все резервы, все запасы, которые были, взяли кредиты, и мы ну вот к нынешнему этапу, мы не успели их накопить. То есть мы сейчас как бы, ну, тоже в такой ситуации выживания находимся. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну что ж, как, как закончится все это дело? С удовольствием либо вас в гости ждем, либо сами в гости приедем. Обязательно. Так, и, за... и И мы приедем. Рад был знакомству. Еще бы с Виктором познакомился как-нибудь. Спасибо за обстоятельную беседу. Если какие вопросы, пишите. Будем рады помочь. Ну, спасибо большое. да. Рад ну, до встречи. Проходить. Спасибо. Да. До свидания. Ох, это было долго. Это было тяжело, но это было очень интересно. Ярослав очень-очень интересный человек. Прям даже надо сказать, что я не ожидал, насколько... Получилась интересная беседа. Пишите ваши вопросы, мы адресуем их Ярославу. Подписывайтесь на него в ТикТоке, подписывайтесь на блог. Я все ссылочки прикреплю. Подписывайтесь на канал, если у вас есть желание дать нам интервью, поучаствовать в наших выпусках в какой-то деятельности, связанной с лазертагом, пока вы сидите на удаленке, на карантине. Пишите, будем рады всем. Со всеми пообщаемся. Сейчас у нас, слава богу, есть на это время. Не скучайте, мойте руки. Главное, не болейте. Go, lazy так, Смотрите бог.